4 мая поселы огурцы Температура почвы плюс 10 Они чувствуют себя хреново Хотя можно сказать, что не, не пропали Ну хреново им Но не пропали Плюс 10 Так что, если кто говорит, что нельзя садить Садить можно, но оно не растет вот э, по, э, скажем, вот это у меня э, арбузы. Арбузы, да. Арбузы немножко прибавляют, видно. Но не, не может много прибавлять, потому что там и корни где-то. Вот вырастут корни. И это самое будет лучше расти. Я другое хочу сказать. Вот я ставлю градусники. Видно, да? Вот так вот. Вот три дня шел дождь. А температура одинаковая. Сейчас я покажу немножко не так. Что под пленкой? Что здесь? Одинаковая температура. Ну, солнышко то нету. Когда солнце, да, там разница ощутимая. А вот это вот, что я придумал. Потому что я сегодня, вернее, вчера, когда засыпал, что-то вспомнил, что выращивают в теплицах, я видел. Да, его видели в мешках или... Или колбасе Вот В мешках она дает ну, как бы тепло Со всех сторон прогревается И вот я подумал, а что если взять Ну можно пластиковую бутылку Можно не пластиковую, можно больше И прямо стаканчик туда Из стаканчика доставать рассаду Не так вот в грядку садить А из стаканчика Доставать рассаду И не в грядку садить А вот этот вот Бутылку вот эту вот разрезанную снизу снизу дна нету и обсыпать вокруг чем-нибудь но лучше наверное не бутылку а что-нибудь побольше ну допустим с, э, с пленки хотя бы свернуть но ну, где-то раза в два больше и чем будет это не мешок дело в том что вот это кстати забыл сказать вот тут на 5 градусов вот здесь вот э, выше температура чем в земле Разница есть, тем более не просто в Земле, а на высокая грядка. Высокая. Ну, в принципе, я так скажу. Что вот ровное он там вот, что вот здесь вот, гребень, да? Когда солнца нету, одинаковая температура. Одинаково. Вот когда солнце нагревает, то да. Да, это считаю высокая грядка, когда на гребень. Вот я на это хочу обратить внимание. Ну, вот солнце опять зашло. И так, наверное, будет весь день. То есть без усадков но почва не будет прогреваться плюс 10 еще рано сегодня был на рынке продают капусту в основном потом помидоры появились и огурцы ну куда огурец садить ну воткнешь его ну и будет он сидеть ждать пока будет тепло смысла нету вот если немножко подогреть вот в такие ну можно в мешки садить но в мешки как-то э, слишком э, собственно зачем мешок я идея какая вот такие вот полустаканы садить без дна немножко большим размером стакан и еще ну скажем сегодня 11 мая ну сколько ему надо ну дни 10 и он дойдет до вот этой земли а пока можно садить и он будет развиваться и он будет получать именно солнечный свет а так он у меня стоит в подсобном помещении где ну лампочка горит ну и что-то лампочки они бледные, что-то, не знаю, тянутся, не тянутся, что-то им там хреново, не знаю. Лучше, конечно, солнечный свет, под который они адаптированы, под, какой, под, под который они заточены. Вот что им нужно. Живое, родное, родной свет, не искусственно, а родной. А он все с него, что хочет, что берет, и будут лучше развиваться, да. И тепло натуральное, а не то, что там. Ну, по теплу отдельная тема, конечно. Вот такие дела можно конечно и под на любой бутылки садить не обязательно из-под пива вот так вот отрезать и вот так вот это была моя идея вот такая вот получается штучка ставишь сюда потом э, вынимаешь э, огурец вместе с землей Ну можно и томат ставишь сюда обсыпаешь вокруг земли но мне кажется этой земли очень мало он как бы и так, как бы, ну не такой же кустик, правильно? У нас на рынке уже вот такие, у меня и вот такие. Ну, я же специалист большой. По огурцам особенно. Вот, поэтому тут как бы получается мало питательных веществ. Я подумал, что больше стакан еще его сделать. А тут все просто. Вот. В магазин ходите, Ходите. Ну вот там хотя бы пакет из-под хлеба. Ну, весь пакет это, наверное, слишком будет. Вот. А вот так вот пополам отрезать. И потом стаканчик туда ну то есть без стаканчика и землю обсыпать сейчас я сделаю покажу а, один огурец и <laughs> нету больших одним огурцом я пожертвую ради науки чтобы вам показать свою идею Ну кому интересно мои идеи тут смотрите вот так это выглядит из стаканчика делаем перевалку сюда тут земля да. насыпаем вокруг обсыпаем все на нету и теплее на 5 градусов если бы мы сразу посадили в грядку вот она идея а вообще реализовывать ее можно и по-другому а сейчас я покажу другой вариант реализации моей идеи вот это отрезать то есть берете мешок из-под хлеба допустим разрезаете пополам вот и на огород ну и тут отрезать вот дверь с одного пакета два, две вставочки, как у меня на городе было. Но несколько неудобно, потому что если бы была жесткая основа, как вот такая вот, было бы удобнее. Так она землей неудобно набивать. Так вот, отсюда берете целый мешок. Вот такой целый пакет. Набиваете его землей наполовину. вот, Потом ставите на грядку на грядку ставите мешок садите сюда стаканчик все это подсыпаете еще все нужно дальше у нас дно закрыто что мы делаем мы просто ножом чем-нибудь просто разрез делаем и все корни пойдут вниз все равно этот разрез найдут и вылезут в землю дальше а что с этим делать с этой верхушкой а прикрыть вот так вот прикрыть его прикрыть и все почва не будет пересыхать это первое, а во-вторых, как у меня вот маленький, его можно с головой укрыть. Ну, все. И тут или узлом завязать. Вот так вот. У него есть прищепки, можно прищепкать. Ну все. И он может, как мини-тепличка там внутри. Или так, где А там хотите, хотите, делайте, хотите. Нет, дело ваш. Просто мне пришло в голову такая идея. Мне сейчас никогда заниматься. Я сейчас м -м, копаю грядку, потом вторую буду копать, потом.. Пересаживать нужно вишню, и потом у меня облепиха дала корни, много отростков, тоже хочу маленькую грядку выкопать облепиху и посадить, и потом уже огурцами заниматься, я не знаю, это на весь день.